Добрый день, доброе утро всем всем, кто нас видит и слышит, где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, оставляйте все свои дела, слетайтесь к нам на эфир, ведь сегодня четверг, а по четвергам, как известно, в общественных столовых рыбный день, а в столовой нашего канала, канала Автополстар, по четвергам Светлана Лаврова. Светлана, здравствуйте. Всем здравствуйте, очень приятно опять быть с вами в вашей атмосфере, с вашими вопросами, с вашими э, какими-то новыми осознаниями. И это действительно очень приятно, потому что очень часто пишут вопросы, и меня сегодня попросили начать с вопросов, которые мне пишут. Давайте да, пока хотелось. собираются. Я тогда зачитаю несколько вопросов. Светлана, почему вы в эфире постоянно разная? Что, что вы делаете? Вы после мяса такая или в принципе? В принципе я такая, просто я на разное место переношу свет. Я не художник, я не фотограф, я не э, люблю косметику. Не умею пользоваться, к сожалению, может быть, к счастью. И я да, я такая, какая какую вы меня видите, я такая все время такая, какая вы, какую вы меня видите. Вот. Второй вопрос. Светлана, возможно ли приехать к вам в Сочи? У меня нет денежных средств, но я готова пожить у вас, пока вы меня будете вводить в автономию. Следующий вопрос. Светлана, почему у вас так много, почему у вас так мало, почему у вас так мало безоплатных встреч? Я готов приехать, я живу рядом с вами. Следующий вопрос. Светлана, почему одни автономы, которые не кушают, Почему одни просвещенные, которые не кушают, так, давайте про автономы сначала, почему одни автономы, которые не кушают и не пьют, не говорят тех вещей, которых, вы, которых говорите вы? Я сразу же отвечу, потому что я все-таки, наверное, больше говорю про психологию и про, про путь, а другие просто рассказывают свой путь. И это нехорошо хорошо, не плохо, мы все равно, ребят, встретимся все в одной точке. У всех разные, разная манера донесения, у всех разная манера при, при, принятия к, к определенному пути, поэтому это не страшно. Следующий вопрос. Светлана, почему некоторые просветленные, которые действительно просветленные, и видно это в роликах, они не пришли к неедению? Но, ребят, во-первых, я могу сказать, что я все-таки больше продвигаю не просветление А просветление это только путь очередная ступенечка к определенному пути, я все-таки наверное говорю о вечности, и вечность это намного глобальнее, намного масштабнее намного, намного больше чем просто просветление просветление это просто когда ты что такое просветление, я уже наверное говорю наверное нужно будет эфир сделать просветление, наверное следующие эфир мы сделаем если я не наметила тему наверное следующие эфир мы сделаем просветление в моем понимании, ребят, только в моем понимании. И в том понимании э, ребят, с которыми я общаюсь, которых, которые называют просветленными, да? я, наверное, об этом скажу. Но просветление – это буквально ступенечка к, к пути, когда мы становимся вечными. А вечность – это э, еще сделаю после просветления, сделаю эфир вечности. Если вы мне напомните или напомните Чарли, я буду крайне признательна, чтобы я обозначила эти темы, потому что вечность – это не про то, что когда тебе говорят, там, когда ты уже вечный, там, прожил уже тысячу лет, и тебе говорят, о, слышишь, посмотри, там, у меня там дочь родила ребенка, а ты говоришь, господи, какая дочь родила ребенка, мне уже тысячу лет, говорят, это одно и то же. Я уже так от всего устал, мне уже это не интересно, мне это уже не надо. И как раз я расскажу, что такое вечность, в моем понимании, как я ее вижу, как мне донесли, какие у меня есть знания о вечности. И о чем говорила изначально, я, конечно же, забыла. А, ну Почему не все приходят к, к неедению? Почему не все приходят к неедению? Потому что, когда у тебя идет вот этот вот, этап просветления, ты понимаешь, что с тобой происходит. и... Тебе, у каждого же, видите, вот как говорят, а есть ли такая миссия, своя миссия? Есть, ребят, она однозначно есть. И эта миссия, когда вы приезжаете на тот же ретрит, она просто максимально раскрывается, моментально, максимально. Назовите это как хотите, она раскрывается сразу же. Эта миссия, вы, по которой вы должны идти. И одна из миссий, когда вы раскрываетесь, вы не хотите... Вы же, не видите всех просветленных и... Вы же не видите всех просветленных, как они живут, чего они хотят, куда они идут. Вы же видите только тех, которые на экране. Это, ну, наверное, 10% от того, что есть, максимум 10% от того, что есть. И не все об этом рассказывают. И когда вы приходите к состоянию вот этого просветления, когда вы идете к своим дальнейшим, эм, эм, к, ну, к миссии, к своей, это как-то дурацко звучит, да, но к, к тому, что вы есть, когда вы к этому идете, у вас настолько яркие эмоции, у вас настолько ярко это все преображается, что вот эти вот эмоции от еды, они становятся настолько незначительными, настолько маленькими, настолько ненужными, что вам уже не хочется идти в еду. То есть вы можете туда прийти, вам же никто не говорит, вас же не обрезан, вас же не зашили рот, у вас не обрезали, не обрезали желудок. Вы можете туда прийти, но это уже совсем по-другому, это уже про другое, это уже не про то, чтобы поесть, чтобы получить эмоции, это уже не про каждый день поесть. Это уже, но ну, если хотите, там, порадовать своих близких, потому что не все понимают в определенный момент, какой у вас образ жизни. Если вы хотите, там, еще какие-то моменты для себя уяснить, то вы это можете сделать, но это уже не та игра, вам уже это не интересно, вам уже это не актуально. И вот как раз про это мы и разговариваем, про это мы и говорим, про это у нас, вот эти вот чаты, которые называют «троечки», да, но на сегодняшний день, ребят, сразу же скажу, что так много заявок, что мы все равно будем поднимать цену, потому что мы все свое время тратим на вот эти вот чаты, особенно слава. Слава очень много в этих чатах. Он постоянно ведет, он постоянно ведет, он постоянно не выпускает, он постоянно делает так, чтобы вы не выходили из состояния мысли, он все время вас угоняет в состояние безмыслия. То есть он проделывает колоссальную работу в этих чатах, в троечках. Я там появляюсь крайне редко. Нет возможности, загруженность. Но тем не менее я всегда все прослушиваю. Не всегда бывает, что я говорю, но я всегда все прослушиваю. То есть у, меня, у меня всегда стоит э, в ухе наушник. Вот. Но то, что там проделывает слава, это, конечно, огромная колоссальная работа. Вот. Это... Позвольте... Да. А, давайте, я вас прервал, наверное. Да, говорите, да. А, я дело в том, чувствую себя, как если бы меня пригласили в ресторан, а там в меню определенное блюдо, я его заказал, а его все не несут и не несут. У нас заявлена тема типа страха. Она, конечно, еще будет, да? Да, да, да. Давайте ее начнем, пожалуйста. Страх, а, да, да, да. Да. А, страх – это физическое тело. А, да, да, да. Страх – это физическое тело. Почему я заявила такую тему? Потому что она действительно, это в этой фразе, в ней даже не скрыто, в ней раскрыто. В ней раскрыто абсолютно все. Смотрите, когда мы выходим, что такое, мы все время любим разделять наше физическое тело и наше сознание. А в наше сознание туда входит ум, мысли и все-все-все-все-все, что, все то, что нам очень сложно отследить. А физическое тело, оно то, что находится здесь и сейчас. Вот э, просто запомните, прослушайте несколько раз эту фразу, и, возможно, вас, вас просто выбросит в иное, в другое. Физическое тело, оно всегда находится в моменте. Физическое тело, оно всегда находится здесь и сейчас. И только наше сознание, начинает летать сначала в прошлое, которого уже не существует. Оно начинает там топтаться и выскивать эти триггеры, выискивать эти э, различные ситуации, которые нам любят преподносить, как разберись в своем детстве и у тебя будет все нормально. Вот эти вот какие-то проблемы, обиды, досады, э, страхи, они все идут из детства. Там еще что-то. Нас все время выбрасывает из этого здесь и сейчас. И мы все время хотим рефлексировать то состояние, которое было когда-то, которое бы сейчас не существует. В этот моменте, в этом моменте всегда наше физическое тело, оно нас всегда ждет, оно нас всегда готово принять, потому что оно без нас не актуально. Мы без него актуальны. Сознание без физического тела актуально, а физическое тело без сознания не актуально. Но сознание у сначала прыгает в, в прошлое для разной, разной херни. А потом оно прыгает в будущее. А что такое будущее? Будущее ⁇ это всегда страхи. В прошлом страхов уже не существует. Мы их уже перепрожили. Нам уже там не страшно. Там уже все понятно. В настоящем нас практически никогда нет. А в будущем мы все время находим себе что вот мы вот это сделаем, мы вот то. И в будущем только у нас начинаются страхи. Только в будущем мы думаем, что а вот это страшно. А вот если я вот так сделаю, а вот если вот так вот мне ответят, а если так прореагируют, а если так сложится ситуация. И все время страхи, они в будущем. Но запомните, ребят, будущего не существует без настоящего только в настоящем, есть настоящий. И только из настоящего вы можете прийти в будущее. Но прийти в будущее только в том случае, когда вы постоянно в моменте, когда вы постоянно здесь, когда вы постоянно находитесь в этом физическом теле. И когда вы находитесь, когда вы осознаете себя в этом физическом теле, это еще только первый момент, который вы можете осознать. В этом физическом теле, когда вы осознаетесь, вы понимаете, что вы начинаете жить здесь и сейчас. И если вы дошли до того сознания, что вы можете осознавать себя здесь и сейчас, только в этом случае у вас могут появиться страхи в здесь и сейчас. Это бывает крайне редко. Но они связаны всегда только с физическим теле, телом. Потому что сознание… Если мы говорим о сознании, какое оно есть, у него нет страхов, у него не бывает страхов, потому что страх идет только от физического тела. Страх от физического тела, потому что физическое тело, что оно может сделать? Оно же может сделать как минимум, так и максимум. Это смерть. Смерть физического тела. И только на физическом теле закольцован страх. Другого страха не существует. Только когда вы осознаете себя здесь и сейчас, в физическом теле, только тогда вы можете начать жить жизнь. Но если ваше, ваше сознание, оно готово всегда на негатив, на минус, оно здесь и сейчас, цепляясь за физическое тело, готово вам говорить о страхах. Но если вы отцепитесь, если вы будете понимать, что только сознание ведет ваше физическое тело, потому что только за сознанием тянется физическое тело, не за чем другим, если вы это четко осознаете, то с вашего физического тела сознание уберет все страхи, потому что страх основан только на физическом теле. Если не будет физического тела, страхов не существует. В будущем страхи, которые вы себе интерпретируете, это только через сознание. Тело еще туда не дошло, сознание уже там. Но эти страхи, они все не актуальны, потому что тело еще туда не дошло, оно может никогда не дойти. На вас может свалиться кирпич, у вас может переехать машина, поезд, вообще неважно что. И туда оно не дойдет, поэтому этот страх не актуален. Актуальность всегда только здесь и сейчас. И если вы понимаете сознанием, что вы единое с вашим физическим телом, только тогда вы можете понять, что в вашем физическом теле страхов не может существовать. Потому что все, что связано с вашим физическим телом, создает сознание. И когда вы понимаете, что создает сознание, только сознанием вы можете находиться здесь и сейчас придерживаясь вашего физического тела, идти без лишних плюсов, минусов, выбросов в какие-либо эмоции. Хорошо, ой, плохо. В любые физические эмоции вы можете идти без этого, только после того, как вы осознаете, что ваша физика, ваше белковое тело всегда стремится за вашим сознанием. Жду обратную связь. связи. Да. Надеюсь, что я... Угу. Да, как бы у нас тут есть вопросы. Они, правда, пока еще не по теме страха, потому что они возникли немного раньше этой темы. А, вопросы, наверное, будем сейчас зачитывать, а потом продолжим. Угу. Орлова. Система защиты сознания от самого себя почему-то превышает свои полномочия. Как не реагировать на насилие во время практики? А если есть насилие во время практики, значит эта практика, во-первых, не ваша, во-вторых, как защита от сознания самого себя, то есть нет защиты от сознания самого себя. Как только вы себя осознаете, вы идете только в самом себе. Если у вас есть какой-то дисбаланс, значит у вас ваш мозг опять тебе сказал: О, вот это вот ты". Но сделаем вот так-то и так-то. Это опять маленькая уловочка туда, куда, где не вы. Потому что вы всегда с собой согласны. Как только вы себя славливаете, других процессов уже не будет. Mm -hmm. uh -huh. uh, пишет uh, Женя Смагина. Пишет Светлана прекрасно, а ее прическа сейчас на пике моды. Она называется «Гавайские кудри». Uh, пишет Светлана. Пишет, Светлана, как думаешь, королева Елизавета была просветленной? Uh -huh. Uh -huh. Никак не думаю, об этом вообще не думаю. И мне не интересно это. Оксана спрашивает Светлана, здравствуйте. На каком типе питания вы сейчас? Ни ну, на показать? каком. Отлично. Мирошниченко Ольга спрашивает Светлана, страх холода до дрожи от а чего может быть? Если мы говорим страх холода до дрожи, то, скорее всего, вы сыроед. Это один из этапов, когда у вас уходит. Не подкожный жир, а жир, э, на, у нас на каждом, на каждом органе есть жир, жировая прослойка. И на определенном этапе она у нас уходит. И когда у нас уходит, у нас появляется такая жуткая мерзлявость. И э, когда вот есть такая жуткая мерзлявость, посмотрите, подходит ли вам сыроедение, подходит ли вам тот образ жизни. Потому что если мы говорим о вечной жизни и о просветлении, неважно, ребят, неважно, с какого питания вы туда перескочите. Как только вы осознаете все это, как только вы поймете, что это такое, у вас не будет актуальная еда. Но если вы будете через сыроедение заходить, вы погубите свое тело. Через неедение заходить, если вы будете делать сухие дни, голодные дни, неважно, как вы их назовете, автономные дни – чистые дни, если вы через это пойдете, вы вы эм, вы разрушите свое тело до определенного момента, и потом вам нужно будет восстанавливать свое тело, чтобы оно не оттягивало внимание на себя от вашего осознания сознания mm -hmm. uh -huh. Нободи отмечает, что у вас очень красивая жестикуляция. Говорит, что ради Спасибо. этого только приходить на эфир. И если даже, говорит, можно отключать звук и просто любоваться вами. Но я бы не советовал отключать звук, потому что речь Светланы не менее, конечно, впечатляющая. Ольга Садкова спрашивает, а как справиться со страхом быть закопанным заживо? Да никак. А почему, вы, почему вас это напрягает, закопать заживо? Да, у же это идет попадает. подсознательный страх закопать Даша, потому что вы понимаете, что вы вечная. Идите через другие аспекты, идите через осознание себя вечным. И кто вас тогда будет закапывать? Это же, это же не просто так это осознание, это же осознание закоп, закопанным быть вечным. Но это, знаете, это, это не тема прямого эфира. Потому что здесь же у вас есть внутренний какой-то Внутренний гвоздик, который нужно вытащить, это же не общий статистический, статистический страх, который можно просто вот так вот вытащить. Это же вы для себя что-то э, приняли, что вот так вот оно может быть. в это поверили, после того, как приняли, в это поверили, и сейчас вы в это в себе развиваете. Но это же ситуация практически абсурдная. А, так, вопросы пока закончились, хотелось бы спросить от самого себя. Но я так понимаю, есть страх, за который стыдно, например, страх из будущего, когда, ну, по сути, страх рождается там, где придуманный мир э, не коррелирует с настоящим, то есть с естественным, соответственно, я боюсь того, чего еще не наступило, это понятно. Есть страх, за который как будто бы не стыдно, я так понял, страх физический, моего тела, что ли, ну, здесь я не очень согласен, может быть, или я неправильно понимаю. Ну, грубо говоря, у меня боязнь высоты, да, там с детства присутствует. Высоты? Да, да, да. И вот я для а себя рекомендую, пока ты, один боишься высоты, пусть это физический страх. Что нет на самом деле. А, давай деле. Я тебе расскажу, смотри. Да. У меня тоже был страх высоты, очень-очень долго, причем я его, знаете, как прорабатывал. Я прыгала с тарзанки, я прыгала с, со страховкой тоже с определенной высоты. И все, что я делала, это все бесполезно, я все равно точно так же боялась страха. То есть для меня это вообще никак не поддействовало. Но когда пришло осознание себя, и когда я поняла, что максимум, что может со мной случиться, это смерть, это смерть, это смерть, это смерть нашего физического белкового тела. И, возможно, если аудитория подготовится, я э, вам расскажу, что такое реинкарнация и что такое, когда мы знаем, что у нас ДНК весь наш род. Это, это действительно так есть. Но, наверное, это в открытом эфире некорректно не будет рассказывать. Но э, про страх давайте опять вернемся к страху. Когда ты осознаешь себя, когда ты понимаешь, что максимум, что с тобой может случиться, это смерть твоего физического белкового тела когда ты это четко осознаешь, не просто, что с тобой это случится, а еще и те моменты, что что случится, если тебя не станет? Вселенная не перестанет вращаться, ничего не остановится, и вот эти вот маленькие осознания, вот эти вот пунктирные осознания того, что будет, если тебя не будет, и что будет с тобой, если тебя не будет. Когда у тебя это четкое понимание придет, это после, после пробуждения, после... Я не говорю про просветление, потому что просветление ⁇ это определенный этап, да, когда у тебя уже есть только ответ и нет вопросов. И когда у тебя вот эти вот моменты приходят, у тебя не будет страха смерти, страха высоты, потому что что ты делаешь на высоте, ты уже не боишься смерти, это максимум, что может с тобой случиться уже просто ныряешь, но тебе тогда уже не интересно вид тарзанки прыгать, и тебе уже не интересно там с каких какие-то такие драйвовые игры, тебе уже не, не интересно. Тебе интересно какие-то вот, ну вот я не знаю, там вот я езжу там на мотоцикле, да, там по, по горам. Вот это интересно, потому что потому что она вот такого вот транзового и такого вот небольшое. А когда когда ты идешь уже на какие-то осознать, прыгнуть с парашюта, прыгнуть с тарзанки, прыгнуть еще откуда-нибудь ты понимаешь, что вот это вот то, что ты вложил в эти в несколько секунд, они тебе, когда ты вложил несколько секунд в осознание того, что с тобой происходит, когда ты это сделал, у тебя нет даже разочарованности. Ты понимаешь, что как бы пазл сложился, ты все это сделал, а в результате ты, ты себя нового не поймал. Но ты себя нового ловишь тогда. Когда ты понимаешь, что ты, например, можешь пройти через стену. Ты себя лов, нового ловишь. Я немножко забежала в то, да, да, да. С этого в то момента русло, походу. которое в открытом эфире не говорится. Ну, хорошо. А, да, я с вами тут согласен. У меня как раз такой же опыт был недавно. Как только я представил, я там шел по какому-то опасному месту и представил, что ну что, я в конечном итоге теряю, теряю максимум тела. Одно, кстати, одна эта мысль делает твое существование как будто бы надмирным, что ли, то есть ты уже как бы, ну да, ты уже находишься как бы вне тела в этот момент, и поэтому потеря его ничего особенного не решает. А у нас тут есть еще вопрос от Светланы. Светлана, реально ли для обычного человека вспомнить свою прежнюю жизнь? Uh, ребят, это uh, не рекрессивный гипноз, ни в коем случае. Ну, давайте я не буду обесценивать чьи-то труды, так скажем. Uh, у нас в нашей ДНК, в нашей ДНК за, заложены все наши жизни наш, по женской линии и по мужской линии. И это не говорит, что вспомнить, когда вы раскрываете себя на клеточном уровне, вы их не вспоминаете, вы их видите. И когда вы их видите, для вас не может быть что-то неприемлемо, какие-то страхи, какие-то сомнения, что-то еще. За вас представляете, как, за вами стоит какая армия, какое, какая мощь стоит за вами в каждой вашей клеточке. Это просто неописуемо. Это просто, когда вы это осознаете, что у вас есть, какие знания, какие чувствования какие э, миры стоят в ваших клеточках, в вашей одной ДНК, это не только ваше. Почему мы говорим, что мы продолжаемся через детей? И это действительно так. Мы можем умереть в этой жизни. И то, что мы переродимся, мы переродимся че через свое сознание, это все ерунда, ребят. Мы перерождаемся только через детей, через наше ДНК. И они это делают, но мы можем не умирать. Вот в чем весь секрет. Наше белковое физическое тело, наше сознание может не умирать. Без белкового тела может существовать сознание. После осознания сознания, только после этого оно может существовать. А то, что мы, как многие говорят, что ой, вы умрете, а потом переродитесь в другом физическом теле. Не так это работает. Не все не все так похабно, я бы сказала. Да? Вот. Либо вы через осознание идете, либо вы продолжаете свой белковый путь в этом физическом теле. Ведь многие уже ä, книги, ä, которые, пусть даже мы говорим о Библии, либо там, о каких-то других религиозных книгах, которые в наше поколение дошло в очень искаженном варианте. И то в очень искаженном варианте, там всегда говорится о том, что физическое тело может жить столько, сколько вам нужно. В очень искаженном варианте говорится, что физическое тело жило как минимум тысячу лет. В очень искаженном варианте говорится те э, моменты, о которых сейчас я говорю, о которых вы прекрасно все знаете. И поэтому, когда мы говорим, что можно ли вспомнить, вы это знаете. Да, вы раскрываете в себе память раскрыть в себе память, раскрыть в себе память это залезть в свою клеточную структуру, но в открытом эфире естественно я вам это не расскажу, и даже я не могу это вам рассказать, если вы придете ко мне на онлайн марафон, только живем, только живем я смогу отследить куда вы пошли, только живем я смогу отследить ваш свет, куда вы идете через ваш свет, это возможно, да. И ребята это делают, как бы это, это, это не вау, какая информация, это просто базовые настройки вас, вы это можете все сделать. Светлана, а вот если бы мышка забежала сейчас к вам в комнату, вы бы подпрыгнули от страха, бы заряжали, может Нет? Я обожаю мышек, я не да. знаю, вот я мышек обожаю, мышек, крыс. Потому что я, когда была маленькая, мы заводили с сестрой мышек. И крыс, у нас жил крыс Мурзик, очень умный. Но я вам могу сказать, что если я могу зайти в клетку с тигром, и ничего со мной не будет. Но если на меня сядет -то какой то насекомое, какой-то жук, ребята, обосрутся все вокруг от моего визга. Вот этого мне есть. Вот это вот не, не передай. Не знаю, почему... Не могу это следить, не хочу за этим следить, но насекомых я очень бы. Тараканов, каких-то жуков, каких-то особенно летающих жучков, которые могут всегда... Если от таракана я могу убежать, там перепрыгнуть его или еще что-то, ну, с жутким вот этим вот, то от жучков нет. А все, что касаемо людей, которые люди дают эмоции, ничего не реагируют. Так. Тут в чате продолжаются дискуссии по поводу природы страха, быть закопанным заживо. Величайшая фобия Данил, Данил Конюхов пишет, что страх быть закопанным заживо, и другие страхи могут оставаться в подсознании из жизни в одном из прошлых тел. А как часто у нас, кстати, вопрос вам, Светлана, страхи присутствуют именно из как бы, прошлых реинкарнаций, что ли, прошлых жизней, или это у нас в моменте нажитая, что ли? Но если вы, ребята, смотрите, наше наша, знание, наша, наша память из прошлых жизней, она нас всегда поглощает только лишь тогда, когда мы не научаемся жить здесь и сейчас. Когда вы живете здесь и сейчас, когда вы стабилизируете физическое тело и сознание всегда в моменте, то страхов у вас страхов у вас не может быть никакие страхи вас вообще не вы не выведят не выведут в какие-то определенные там эмоции еще что-то потому что когда мы здесь и сейчас вот, вот смотрите для почему у людей бывают заболевания какие-то болезни какие-то еще что-то это чтобы вернуть здесь и сейчас и когда вы здесь и сейчас себя вот вот доходить на, вот, буквально это бывает может кто-то начать это делать, это, это секунда, две секунды. И когда вы в секунду и в две секунды э, находитесь здесь, у вас всегда у вас даже боли нет в этом моменте. Вот в моменте всегда все ровно. Единственное, что вас может выстегнуть, когда вы только начинаете, это выстегивает мысль, когда вы через э, вот такой вот через жесткость себя Возвращаете себя в момент, и через вот эту вот жесткость в моменте, когда вы находитесь, вы понимаете, что вы в моменте, что у вас нет, что у вас все хорошо, но опять же, вот эта вот мысль, которая вас вернула в момент, она тоже как, как якорек такой, и вас тоже приземляет. А когда вы научитесь растворять мысли, когда вы научитесь здесь и сейчас, когда вы научитесь понимать себя. Первые три секунды, это как раз мы все говорим, это я все говорю на ретритах, это я все говорю в марафонах, это я все говорю, это мы все прорабатываем с ребятами в троечках, вот в этих вот, когда вы научаетесь быть вот в этих состояниях, то вы тогда просто становитесь вот таким. Вот, вы становитесь огромным, глобальным, широким, и тогда вот все, что есть вокруг вас, вы просто это поглощаете с огромным удовольствием, потому что вы идете через отдачу. А можно вообще сказать, что страх это некое концептуальное все-таки понятие, это все-таки работа именно ума, и а также через, возможно, настройку, она и раз действительно растворится. может. Я просто вспоминаю момент, я заходил как бы под водопад, водопад, холодный, струя, все темное время суток, полночи, я впервые захожу в холодную воду, давно такого не было. И это был определенного рода стресс. Одна струя сильно бьет по голове в темное время, шумок такой большой. Я думаю, где я нахожусь? Я в моменте аж растерялся, потерялся и страховал. Потом вынул голову, опять сунул голову. И всякий раз, когда я ссывал голову, я себя как бы спрашивал на момент страха, боюсь ли я. Таким образом, всякий раз спрашивая себя, я этот страх, я через этот вопрос и растворял, получается. И таким образом, я это, у меня страх и прошел в том моменте. А хотел это спросить. А может, можно ли сказать, что в принципе любого рода страх, даже телесный страх, тех же самых жучков это просто одни недопонимания того, недопонимания общей картины бытия, как, или себя как все, всего мира, что ли, соединения. Даже жучок есть мое отражение. Смотрите. Каждый человек выбирает себе, первых какой триггер оставить. И на... я выбира... выбрала себе, какой триггер оставить. Это самый безобидный триггер, с которым я могу справиться, если он случится со мной в те моменты, когда мне будет это уже не актуально. И я могу его спокойно убрать. Это первый момент. И второй момент. Я всегда на всех марафонах, на всех ретритах, ребятам говорю, записать единственную фразу. Ребят, страха, не существует страх это мысль в которую вы поверили да. ну, такой же случай был я просто заполняю фильтр пока нет вопросов у меня просто такой же служащий был с а с сыном, когда он был маленький совсем, и вот когда он поднимался по ступенькам и не мог подняться, потому что боялся, серьезно боится, у него такой же страх высоты, как у меня. Мне достаточно было сказать, что страха не существует, и что-то вроде этого. Действительно, он проделал чудеса, он пролез так высоко, что я сам, я след за ним влез, у него самого там поджил стали пустись. Ну, то есть даже дети этого понимают, может может сказать, что Это абсолютно. Во-первых, я тебе могу сказать, что дети до 12 лет находятся в одной ауре с э, родителями. Чаще всего, конечно, это с матерью, но если постоянно отец, то и с отцом. Это первый момент. И второй момент. Э, у нас, когда я жила еще на Урале, у нас был такой великолепный клуб, Маугли он назывался. И там вот эти были всякие лазалки для определенного уровня для определенного возраста. И мы как-то поех... пошли э, на эти лазалки, потому что я их обожаю. И у меня младший сын пошел там по своему возрасту, а старшего сына э, разрешили пойти со мной. И там было одна э, вот такая вот преодоление определенного, определенного этапа, но достаточно страшный. И вот я, я прекрасно знаю, что если бы я прошла одна, я прошла его одна. Мне было настолько страшно, настолько вот этот вот страх меня прямо сковал на тот момент. Это было, ну, наверное, ну, как минимум 7 лет назад. И вот я его прошла вот это через весь страх и думала, боже, я никогда не перейду. И когда у меня сын застрял на половине, и он не понимал, обратно идти ему страшно, вперед ему страшно, и он стоял вот в этой панике то у меня этот страх, он отключился, вот как будто бы его никогда не было. То есть как будто бы я иду по, по, по, по, по обычному асфальту, и я за ним, за ним добралась до туда, у меня даже не было мысли о том, что мне вообще может быть страшно, потому что я его вот только что прошла с огромной паникой. У меня было переключение на другое, на иное-другое, и я до него дошла, и мы с ним вместе прошли этот путь. И только потом я осознала, что когда я за ним шла, для меня это не было ни страшно, ни обыденным, никаким, потому что я шла в определенный момент своей жизни, в определенную цель своей жизни, которая для меня была на тот момент очень актуальна. И когда мы это делаем в своей жизни, то у нас не бывает страха. Почему бывает что такое? Почему говорят «море по колено»? Это же не просто так вот эта вот фраза, да? Это когда действительно, что когда ты идешь на определенном внутреннем своем позыве, который тебе очень актуален на данный момент твоей жизни, у тебя не существует страха, у тебя не существует барьеров, у тебя не существует тех моментов, которые бы в другом случае ты бы сказал, ой, у меня не получилось из-за этого, из-за этого, из-за этого, из-за этого. То есть вот это вот все, оно просто отлетает, потому что оно не актуально, потому что тебе это надо. И это тоже один из немаловажных моментов. Между тем у нас появился вопрос, первый вопрос из зума. Спрашивает, ставил mm -hmm. СК, а страх не связан с гормонами тела? Ой, еще раз можно представить, мне отмышлено а не, свя не связан ли страх с гормонами тела? Гормоны тела, они идут от сознания, другого не бывает. То есть гормоны сами по себе они не живут. Гормоны ⁇ это физическая составляющая нашего физического тела. Это не сознание, это физика. Эта физика скомбинирована на определенном образе жизни, на определенном образе питания, на определенном образе медикаментов, на определенном образе еще чего-то. И вот это все, это и есть наш гормональный фон на сегодняшний день. Я не беру младенцев, да, я не беру маленьких детей. На сегодняшний день это так. И если мы сознанием э, идем к определенным вещам, чтобы э, быть в определенных стадиях развития самого себя, то гормональный фон мы спокойно можем э, любой гормональный фон, не только всплеск плюс минус, а гормональный фон. Я говорю еще о том гормональном фоне. Я так как больная, зависимая была, я еще говорю о том гормональном фоне, когда ты, например, не можешь себя контролировать в каких-то этапах. Не можешь, ребят, действительно не можешь. Как бы, как бы это ни говорилось, что а можно вот так вот сделать, и тогда тебе будет вот так вот, а можно... Нет, есть такие медикаментозные гормональные спа, контролировать либо в эмоциях, либо в еде, либо в, в каких-то физических состояниях. Это действительно так. И когда наступает вот этот вот гормональный всплеск, ты его можешь снять на данный момент не осознанием, не каким-то голоданием, а только медикаментозно. И только после медикаментозного спада этого гормонального фона ты можешь идти дальше. Я говорю о конкретных гормональных фонах. Это не о том, что там... «Ой, да нет, я вот тоже вот проходила, то у меня-то в жизни такое было, я вот знаю». Нет, ребят, не знаете, поверьте мне. У меня был гормональный э, скачок на определенном уровне, который можно было знать, там осознание даже не включалось. Там физика, там еще какое-то там даже не включалось. Там включалось только через медикаментозное лечение, чтобы вообще снять этот гормональный фон, а после этого задуматься о том, чтобы сделать так, чтобы он больше не наступил. Это абсолютно разные вещи. Так, у нас есть вопрос от Юрия Y. Светлана, назовите, пожалуйста, самые действенные практики, чтобы оставаться в настоящем моменте. Чтобы оставаться в настоящем моменте, самые действенные практики, когда вы видите что-то перед собой, и вы хотите это оценить, либо уже оценили, сразу же возвращайте себя и говорите, это не хорошо, не плохо, это просто факт. Это самая действенная практика. Это первый момент. И второй момент, когда вы… Второй момент по мыслям, но там немножечко про другое. И когда вы понимаете, что по мыслям у вас не получается что-то отследить, пробуйте их просто растворять. Идет мысль, растворяйте мысль. И самое действенное, что вы можете всегда для себя, всегда себе напоминать, это то, что прошлого, прошлое уже не существует. Будущее еще не наступило. И все, что у вас есть, это только настоящий момент. Наслаждайтесь, живите. И здесь, в настоящем, то только решайте те вопросы, которые у вас поступили в настоящем моменте. Когда вопрос следом, вы говорите про растворение мыслей, О, как же это сделать? Просто волевым усилием? это мы Растворение мыслей, да, вы ее ловите. Тут очень много практик, на самом деле. Мы, ребята, много даем. Просто Здесь же, понимаете, зависит от генотипа человека, кто на, каком, кто на каком этапе своего сознания. То есть один может растворить этот, эти мысли, второй может, если не может растворить, но вот, но вот эти мысли, как я начинаю растворять, они как будто на меня вот вообще скобом налетают, как будто бы как осиное гнездо попадают. Тогда начинайте, вот как появилась мысль, если вы чувствуете, что прям как осиное гнездо, вы эту мысль проговариваете вслух. И когда вы начинаете проговаривать вслух, вы одну проговорили, проговорили, вторую начинаете проговаривать, вы чувствуете уже следующее идет, вы первую тянете. А у вас еще миллион, вы первую все равно дотягиваете. Когда вы дотягиваете, и буквально минут 10, и ваши мысли, ваш мозг настолько устает, что он говорит, да пошел ты со своими мыслями. И у вас настает вот такая вот тишина. Но это нужно пережить. Вот эти вот Представляете, 10 минут проговаривать свои мысли. Это кажется, что это так легко, а это пипец, как тяжело. И когда вы проговариваете 10 минут каждую свою мысль, к вам другая не может залезть. Она не может, она как дятел вам стучится, но простучаться не может, потому что вы еще эту не договорили. Как только вы эту договариваете, ловите следующий, проговариваете следующий, и потом вы чувствуете, что этот дятел просто он сдох. Он говорит, все, я аут, я не могу там. И вы чувствуете вот это это будет сначала секунда, вот это без мысли, безмыслие, а потом дальше, дальше, больше, и потом вы можете менять эти практики. Я как-то попробовал э, мысль, чтобы мыслей было немного, я решил взять просто не, чтобы количество, я хотел убить количество мыслей, одной единственной мысли, взял перед собой поставил что-то вроде зернышка, вот, смотрю на зернышко и думаю, да, это зернышко достаточно маленькое, это зернышко достаточно маленькое. Я думал, вот так и буду думать про это зернышко, что оно достаточно маленькое. И одна эта монотонная мысль убила все остальное, и я в итоге впадаю в такое безмыслие. Но на деле, знаете, ни разу я не повторился. То есть всякий раз моя мысль была в новой. Так, это зернышко достаточно маленькое, это зернышко э, достаточно маленькое, но я это уже говорил, это зернышко и так далее, и так далее. То есть э, довольно сложно было. Как бы с этим когда ты упираешься в одну и ту же мысль, ты же ставишь себе барьеры, а наше сознание не любит барьеров. Оно тебе начинает придумывать миллион всего. А когда ты ему не сопротивляешься, а просто проговариваешь то, что оно тебе дает, это уже другое. Надо будет попробовать и ваш да, способ. Так. Ну что, друзья, вопросы, я так вижу, закончились. Вы сегодня были достаточно активны, но не на целый час. Хотя целый ну, час у нас тоже, в принципе, подходит к концу. Если вопросов больше нет... Есть. Есть. Добрый да. вечер, Светлана. Добрый. У, меня вопрос, у меня вопрос больше для окружающих, потому что он для меня ясен, но если вы ответите на него, то это очень поможет. Состояние осознанности в настоящий момент напрямую связано с состоянием безмыслия, о котором вот сейчас как раз вы говорили. А часто задают вопрос, а как общаться с миром в повседневной жизни, находясь в состоянии безмыслия? Здорово. Но вообще это самое, самое лучшее общение. И мне сейчас мыслей нет, я ими вообще не пользуюсь, умом пользуюсь, мыслями не пользуюсь. Что такое мыслями не пользоваться? Это когда вы задаете вопрос, я же не подумала, я же не подумала о том, что вы мне задали, потом то, что рассказать. Это просто идет, вся информация, она, она идет через нас, она не в нас, мы бы иначе бы, наша флешка бы уже давно бы там затухла. Она идет через нас. И когда вы научи, научаетесь жить в моменте, а в моменте есть вся информация. Когда вы научаетесь жить в моменте, когда что бы вам ни задали, вы можете найти этот ответ, потому что у нас нет вопросов, у нас есть только ответы. Ответы, если надо ответить, то они, конечно же, есть. И вы начинаете просто об этом разговаривать. Вы начинаете, вы начинаете не тухло о чем-нибудь там перемысливать, а начинаете это через жизнь выдавать те ответы, которые есть везде в пространстве. Не нужно включать мысль, нужно просто разрешить себе жить вот в этом потоке, жить в этом настоящем моменте. И тогда у вас на каждый вопрос всегда найдется ответ. Самое главное, чтобы вас окружали такие же люди, как и вы, чтобы они могли уловить тот ответ, который вы даете. Но меня, как правило, окружают те люди, которые вокруг меня. Прекрасно. И еще одна просьба, если было бы можно, чтобы вы закончили ответы на те вопросы, которые вы начали вначале и вас перебили. Потому что там а -а -а. были интересные вопросы. Я думаю, есть смысл их закончить. Я думаю, если Я еще могу два вопроса прочитать, а остальные, я думаю, уже... Их всегда очень много. Спасибо огромное. Ну, один из вопросов, Светлана, какого вы года рождения и, и расскажите, почему это, почему вы не верите в астрологию, ребят. Я не том, что не верю в астрологию. Я, пожалуйста, если кто-то верит, если кому-то это интересно на каком-то этапе, то это очень здорово. Мне кажется, что это как будто бы как очередная игра, которую создают люди. Для самих себя, чтобы поверить в их способности, в их, в их, в их могущество. Вот. И поэтому не важно, что мне будут говорить по моей дате рождения. Я же прекрасно понимаю, что я сейчас, как я сейчас живу. То есть я приняла полную, тотальную ответственность за саму себя, на себя. То есть, чтобы мне не говорили, это как будто астрология, это как будто перекладывание ваших, э, вашей ответственности на кого-то. А вот мне звезды сказали, а вот мне числа сказали, а вот мне линии судьбы сказали, а мне еще кто-то сказал. И вы как будто перекладываете какой-то кусочек себя на кого-то другого. Вы себя теряете в этот момент. Вы расфокусируетесь. Вы уже не, вы уже у себя, вы себе не принадлежите. Вы уже у себя не цельные. А когда вы полностью берете ответственность на себя, то вам не важно, что вам скажут карты, э, карты линии, числа, звезды, еще что-то. Вы уже понимаете, что вы творите то, что вокруг вас. А еще ответы у меня вы выбилось, не смогу больше задать, но я думаю, наверное, хватит, потому что я не смогу больше задать вопросов, потому что они у меня уже съехали. Ну а что ж, благодарю. А, да, доктор да. Я вам очень благодарен, что вы продолжили отвечать. И вот, Особенно по поводу астрологии, я с вами абсолютно согласен. Люди, у которых уже есть а, а, саморефлексия и самодостаточность, им абсолютно все равно, кто в каком асциденте и в каком они там созвездии родились. Это действительно вот игра которая на осознанных и которые уже как бы внеедение и вот в этой трансформации она уже их как бы ну, не интересует. Спасибо вам большое. Светлана, я присоединяюсь Спасибо. к словам благодарности. Вообще хочется сказать, что после ваших эфиров всегда разыгрывается страшный аппетит. Только если хочется не огурцы, а, а все мироздание целиком проглотить. Вы настолько воодушевляетесь. Спасибо вам, что были с нами сегодня. Спасибо. Благодарю. Всего доброго. Спасибо. Друзья.